Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать ролик, в котором буду сравнивать два шуруповерта. Это дешевый и дорогой, со схожими характеристиками. Меня часто спрашивали, почему я пользуюсь дешманскими шуруповертами, а я тогда и не знал, что ответить, потому что дорогое приобрести не мог, и поэтому пользовался шуруповертами от компании Deca. Сейчас у меня есть и фирменные шуруповерты, но я, тем не менее, не обламываюсь и пользуюсь и дешевыми шуруповертами, вот в том числе от компании Deca. И вот недавно у меня появился шуруповерт фирменный от компании Metabo, схожий по характеристикам с одним из моих дека. Но давайте обо всем по порядку. Для начала предлагаю начать с распаковки и изучения комплектации. Далее посмотрим на характеристики и сравним их в действии. Начнем с распаковки шуруповерта дека. Эта модель DK CD 20FU стоит 3000 рублей. В комплектации инструкция, сам шуруповерт. Эта модель со съемным патроном. Также имеется зарядка и второй аккумулятор. Поставляется в пластиковом кейсе, в котором уже есть какая-никакая оснастка, что иногда может быть важно. Что касается метаба. Это модель PowerMax BS Quick. Стоит 8500. Поставляется также в пластиковом, на вид более прочном кейсе. В комплектации имеются различные рекламные материалы, инструкция, зарядная станция, Хотя в деко просто блок питания со шнурком, который вставляется в аккумулятор. Станция, конечно, удобнее, так как аккумулятор легче вставлять и вынимать. Так же, как и деко, этот метабо имеет съемный патрон. Но тут в комплекте есть еще вот такой угловой, что позволит работать в ограниченном пространстве. Но на самом деле, если есть подобные задачи, можно за 100 рублей купить вот такую угловую насадку, которую можно закрутить пару неудобных саморезов. Если такие саморезы надо крутить много и долго, то, конечно, у Метабо в наборе будет более удобное и крепкое решение. Также тут имеется дополнительный аккумулятор, ну и, собственно, сам шуруповерт. Он, конечно, немного другой формы, и аккумулятор тут на 12 вольт, на 2 ампера, у Deco же 20 вольтовые аккумуляторы с 1,5 амперами. Характеристики у шуруповертов примерно схожи. По качеству пластика ничего плохого сказать не могу. Что у Дуко, что у Метаба он примерно одинаковый. По крайней мере, по внешнему виду сказать сложно. Оно и не странно, ведь весь пластик делается на одних и тех же заводах. Хотя, думаю, для Метаба используют компоненты подороже. Я решил попробовать разобрать оба инструмента и посмотреть, как они устроены внутри. Разбираются оба шуруповерта довольно просто и по внутренностям очень похожи. Моторы по размеру почти одинаковы, хотя я как бы понимаю, что у Metabo начинка в моторчике должна быть качественней, но точно сказать не могу, а по виду и не скажешь. Да, у Metabo внутри на ручке видны усиления, чтобы ручка была более прочной, но возможно это сделано из-за особенности установки аккумулятора. Здесь он вставляется непосредственно в ручку шуруповерта. Ну что ж, изнутри я особой разницы не заметил. Хотя я не спец, но думаю, во внутренних компонентах метабы все-таки они используются немного подороже. Но он и сам, соответственно, подороже. Но если вы не работаете по 10 часов в день на стройке, то зачем переплачивать? Далее для теста попробую покрутить обоими шуруповертами вот такие 120 саморезы и пару глухарей. Хочу сравнить, какой из шуруповертов закрутит их больше, при условии, что аккумуляторы полностью заряжены. Крутил обоими шуруповертами примерно по 25 саморезов и уже устал крутить. У обоих есть еще запас. Попробую закрутить глухари. Буду сначала пробовать на второй скорости, а потом переключать на первую и докручивать. Как мы видим, оба шуруповерта крутят, в общем-то, одинаково. А вот, кстати, плюс в сторону деко. Это то, что можно устанавливать короткую биту на шуруповерт со снятым патроном. И на эту короткую биту беспрепятственно надевается патрон, что ускоряет процесс переоснастки шуруповерта. Просто просверлили отверстие с надетым патроном и далее закрутили саморез, просто сняв патрон. Это удобно, если по другой один инструмент. А операции выполнять надо две, как раз в для домашнего использования. У метаба такой фишки нет, из-за особенности передачи вращения на патрон через шестигранный хвостовик. В ДК передача вращения передается через шарики, впадающие в лунки на шуруповерте. Поэтому и есть место для доп. снастки которую не надо снимать. Друзья, сейчас я хочу сделать некоторые выводы... Покрутил обоими шуруповертами и уже есть что сказать. Если вы мастер или специалист, то естественно вам нужен дорогой инструмент, потому что он вероятнее будет работать дольше и работать им, наверное, престижнее, потому что придя на объект к заказчику с дешевым шуруповертом, вы не сможете продать себя дороже, как-то так можно сказать. Если вы придете с дешевым шуруповертом, то и цена будет, наверное, как специалисту вам дешевле. Но если он вам нужен только для каких-то домашних дел, или вы только начинающий мастер или специалист с ограниченным бюджетом, то не вижу смысла переплачивать и покупать дорогой инструмент, когда можно купить дешевое деко и также им пользоваться. Я уверен, что с помощью дешевого шуруповерта можно построить э, не один сарай, хозблок или даже маленький домик. И ничего с ним не случится. А у деко тем более есть официальные сервисные центры и официальное представительство в России. У меня, кстати, есть вот такой старый бедолага, которому я даже не знаю сколько лет, он где только у меня не валялся, под дождем и под снегом, и взмазался и весь смоле, когда я делал лодку, но он до сих пор работает и никаких проблем с ним нет. Так что, друзья, выбирайте инструмент для определенных задач и для определенных условий. На этом у меня на сегодня все. Если такое видео вам оказалось интересным и полезным, то ставьте лайк. И в комментариях напишите, каким шуруповертом для каких задач пользуетесь. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.